Добрый день, меня зовут Береков Роман. Попал на марафон, увидев в телеграме Угила приглашение о том, что стартует марафон, четвертый, посмотрел, что это такое, посмотрел, что туда входит и загорелся, и в течение дня, наверное, принял уже решение о том, что я хочу там быть. Решил участвовать, потому что видел то, что те темы, которые там освещаются, мне они очень нужны для внутренней прокачки. Я являюсь директором по развитию компании SunSchool, и мне было интересно, как я за счет этих качество могу себя прокачать и улучшить результат в компании у меня также есть свой личный проект который я тоже хотел прокачать посмотреть что я могу с ним сделать и за счет дисциплинарных инструментов и других которые освещались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 допустим, в моменты прокрастинации такое тоже было, поддерживали себя. Когда другие проходили сложные ступени в этом марафоне, мы тоже друг друга поддерживали. То есть, за счет динамики у кого-то на повышении энергетики, у кого-то на понижении, мы всегда друг друга поддерживали, дотягивали. И, в общем-то, довольно большим потоком достигли конечных результатов. Я рекомендую всем, кто смотрит, пройти этот марафон вы точно запомните Вы Это очень эффективный инструмент рассматривается для личностного роста, для бизнес-процессов, для личной жизни. Я рекомендую также своим друзьям, которые сейчас смотрят в ту же сторону и также развиваются, как я, то есть с таким же мышлением, как у меня.